Курочки, там, да, так, так ну нет. что, девчонки, мальчишки, мы вышли и а нам третий, повезло. Да? А я не пойму, а, да, третий. Вот да, они, да. Да, короче, Попробова. наши Паспорт красавцы. Там, То есть они живут здесь. Вот, раз-два, и вон третий нам плывет. Кушать, думаю, принесли. То есть они такие, как бы, живут? Ну, в руки, конечно, нет, но если мы им сейчас откинули бы кусочек, там, курочки. Рабушь-рабушь. Ну таиц он, по-моему, там что-то рыбу какую-то мелкую мальков. Я вот вижу, вон они. Ага. То есть там тает что-то. Или выпускает. Разводит или разводит. Это специально разводят для них. А вот они они. Ну вот самый, как наверное, папа у них самый такой. Здоровый, не мелкий. Где-то длиной, ну, около двух метров, начиная от морды и с хвостом задними лапами тут из ребят передние сложил как торпеда идет остановился палку ну там наверное может быть 10 метри а больше уже нет здесь возможно как -то. я знаю что речки там так ну ладно пойдем Пойдем, в общем, мы сейчас с вами, ребят, на территорию, посмотрим и расскажем вам. А, так, ну вы не знаете, как давно это все сделали, конечно, ладно. В общем, мы с вами идем на территорию. Так, ну что, девчонки и мальчишки, вот они, наши три казармы американские. То есть, вот в это первый, ты говоришь, первый это у нас госпиталь? Это все, это все госпиталя Подожди, а казармы именно? Ну, вот это они и есть То, То есть казармы? Это, это казармы госпиталя То есть а. здесь э, Проходили лечение Когда была американская Пиндосы, масса здесь, пиндосов, да, вы получали этих пинков? Да. А ну, потом лечили Была война во Вьетнаме Здесь вот лечили американцев В этих вот трех покушах в общем, с них все и пошло. Развратили Патаю. Из деревни Србацкой сделали теперь статус уже города. Патая получила. И вот это вот название, как раз это выходит, вот... Казарм. В общем, сзади. Так, ну... Как я понимаю, рынок у нас, вот этот с левой да. стороны, он работает практически целый день. С утра и до вечера, да. Потому ну, что я днём приезжал. А это у нас парковка. Это парковка, надземная парковка. То есть два уровня там получили, три. Ну, часть под базара. О, Давай мы сейчас туда перейдем. чтобы более подробно а ну часть то есть трехуровневая парковка получается и часть территории отдали под рынок торговые ряды не под рынок а торговые ряды ну естественно проходят коммуникации какие-то водоснабжения ну хотя бы провода не висят как по всей ПТЕ можно так сказать по рынку пройти куча да нет там уже показывают рынок это я не вижу и так, этих рынков уже отснято Куча банкоматов, опять же, говорю, ребят, один единственный банкомат, который работает с русским меню То есть вставляете карту, выбираете язык Кто не знает ни тайского, ни английского, можете спокойно Кто знает английский, может, опять же, в любом банкомате Комиссия, сейчас не знаю сколько, но последний раз, когда я снимал, я уже не снимал, честно Вы снимали с русской карты здесь деньги? Нет. Мы вообще приехали с рублями и ездим всегда с рублями И кстати, почем меняете рубли? Э -э вот сейчас... Э Сегодня 0... у нас 8.08.2018, ребят вот... 0.51.052 Ну я просто видел 0.513, 519 Да, я 0.51-0.52 Ну это почти 1 к 2, да, получается? Да, да, да, да. То есть, то вот есть если вы отдаете 2 рубля, вам дают бат с копейками, там. Да, причем меняем и здесь В обменнике, здесь, потому что в городе Бывает даже поменьше То есть мы ни разу в городе не меняли Выходим, меняем и поехали в город А в каком обменнике? В желтом, красном? Желтый красном Практически есть... там какие-то сотые то, соты. то есть нет, ну, нет даже кстати, временами. я не соглашусь Я тут недавно ходил, тоже гулял И был прям поражен Самый прям заниженный курс Это был а, Косикорн банк, это зеленый Обменник, и еще какой-то синий Но не АТМ а какой-то обменник, непонятно, там вообще 0.32. Хотя на Волке не даже курс был 0.519, а там 532. 0.32. То есть еще меньше, чем 519. В общем, мы прогуливаем сейчас вот по такой территории. Рынок. Здесь два торговых ряда. Как бы, ну, точнее не 2-3 а у нас получается. В принципе, сувениры, что-то еще мы покупаем здесь. Нет смысла ехать, в тратить на переезд вот эти 20 бат, да, если... Торговаться. Семья, да, то вот это. Здесь так. цены практически ну, что-то даже дешевле, то есть есть все абсолютно необходимые. И вещи, и косметические, и принадлежности к в общем, купить можно все. Да, можно не надо ехать приехать, не или... надо ехать куда-то в центр. какой-то рынок искать. Тут же есть а, также уже рынок, заточенный в принципе под русских туристов, которые приезжают, кушают. Так, здесь у нас комплекс. Сейчас ребятам про этот комплекс. Да, нам удобнее будет с моря увидеть. С моря, да? Море, да там красиво. Так что на рынке вы можете также найти не только тайскую еду, но и европейскую и. Вы, кстати, там что покупали на рынке на этом? На этот рынок не пищевой. Нет, Привет. нет, нет, через дорогу, а через которую дорогу, я про него ну, говорю. Ну, некоторые как бы не кушают. Мы всегда кушаем там, уже несколько лет подряд сюда ездим и кушаем там без проблем. Как бы... А русская пища там присутствует? Ну, мы... я на русскую не смотрю, потому что мне хочется Все национально местных купон. Просто не успеваешь еще отвыкнуть. То, бывает здесь э, такие морепродукты продают, которые мы даже в Катайе проживали, когда на севере. Мы не видели. В силу да. того, что здесь недалеко. банк вот эта рыбацкая деревушка. Ну, и да. поэтому здесь и очень часто живые морепродукты. На веревочке привязаны там эти крабы и вот эти всякие змеи. Все здесь без проблем показываете, они при вас его шел, все приготовили, то есть как... Так, Эдуард, я тебя немножко поправлю. Сейчас говори громче, потому что у нас ветер. Ветер, понятно. Да, ребят, так что если звук будет а, немножко шумный, это уже погодные да, условия. Сейчас мы выйдем, тут не будет такого. Потому уже... что мы так, движемся. Вот это четверка, так. вот это тройка. Как? Это вот у нас, сейчас я выйду просто так вот ты. Так, это четверка тоже да, у нас, да? Ocean Wing. это уже четверка. Это самая высокая звезда здесь, на территории Амбассадор. Ну, он ближе находится к морю, то есть здесь Первый. буквально там метров 100, не больше. Очень удобно. У них свой бассейн. А, есть бассейн? Да, индивидуальный, отдельный свой. Значит, ну, соответственно, питание другое. Собственно, также ресторан. То есть в чужой ресторан вы не попадете только за деньги. даются талоны. По а этим талонам вы попадете только в тот корпус на завтрак, в котором вы. Ну, пойдем проживаете. туда дальше. И сейчас это у нас остался последний. Нет, пойдем мы на свет, лучше выйдем сейчас. Но на бассейн нам вот отсюда не никак. Либо со стороны моря можно пройти. Да, нет, давай со стороны моря. солнышко у нас ребятки нету конечно не так все ярко получается хотя посмотрим потом на мониторе здесь мы уже в принципе прошли немножко тут... а этот у нас комплекс такой это три с плюсом. А, это даже меньше, чем да. этот получается. Это есть... получается этот самый у нас три с плюсом, комплекс. самый большой, самый Мария, большой Марина да. Амбассадор. А этот получается четыре. Это четыре. То есть этот даже получается меньше по высоте, меньше этажность, но звезд больше. Странно. Да. Хочется сказать, что здесь, на территории комплекса, вы можете на любой вкус себе подобрать. По проживанию отель. От двойки до четверки. Так, здесь мы не пройдем на бассейн. Нет, да? нам нужно. Раньше здесь был проход, сейчас они загородили. В общем, вот такая вот территория амбассадора. Но ну, на самом деле мне не нравится тем, что слишком долго ходить. Идти вот от моря или там вот ты сидишь на море, тебе надо там что-то приспичило Идти обратно в номер. Я люблю все-таки что-то компактное более проплачивали мы знали что у нас подальше от моря мы целенаправленно так вот, вот здесь ну, близко как бы можно марина Таур определиться жильем поближе к морю подальше от вот. А курить запрещено даже написано на русском ребятки штраф 2000 бат но курить нельзя на ходу я так понимаю курить можно еще раз говорю только в специально отведенных местах вот для меня уже проблема у меня в реплике курить можно везде, где хочешь. Так, здесь у нас заезд на парковку. Вот машина у нас поехала на парковку, на второй уровень. Ну, вот у них бассейн, вот отсюда, видно нам только вот. Мы сейчас как на втором этаже расположим. Так, ну вот у нас... Это, это... общий бассейн здесь, ну пойдем сейчас общий бассейн покажем ребятам, чтобы они знали. Потому что я, честно, даже сколько раз здесь был, не знал, что здесь есть общий бассейн. Вообще, 80% туристов русские, и отель уже окончательно затащился в ход русских. Ага. Китайцы, китайцы. Стараются китайцы не на запуск... выходные приезжают семьями, это в воскресенье, понедельник, вот, в субботу. А вообще, много русских. Сейчас они запретили на территории бассейна общего кушать, ага. ну, видимо, ввиду того, что мусор там, как бы пиво распивать, вот это вот, ну, наверное, это так, а, правило. Пользование Бассейн предназначен только для постояльцев отеля. Пожалуйста, покажите ваш ключ или карточку от номера сотрудников. Пожалуйста, примите душ перед использованием. Пользоваться бассейном можно только при наличии купальника или плавок. Еда, напитки у бассейна запрещены. Пожалуйста, не беспокойте окружающих в целях вашей безопасности. Пожалуйста, следуйте правилам. ЭДТ, дети 12 лет обязаны всегда находиться под присмотром родителей. Нельзя с собой еду, значок, курить нельзя, пить нельзя, в шляпе нельзя ходить. А а это лежак, сынок, ну, да, лежачок, вот который. Да, да, ну вот мы то мы есть, карту. Вот сидит охранник. То есть мы Сейчас мы покажем Пойдем. часть территории вам бассейна. То есть здесь несколько получается. Детские да, зоны. Здесь, получается, здесь у нас для взрослых, а там уже огороженное это там что два с половиной метра глубина, а там нырять уже можно. Да. В общем, Думаю, великий. Ага. Великий. А, вот такие вот душ, кабины не кабины, в общем можно спокойно ополоснуться и потом есть бассейн. Вот у нас детишки купаются. Там а у нас больно. детская зона. Да, недавно вот эту детскую зону организовали, то есть с детьми, если кто-то соберется, пьет спокойно, без всяких вот.. То есть они позиционируют сейчас амбассадоров как семейный отдых. А Поэтому если потусить, здесь нет. А вот с детьми приехать, сейчас то, наверное, здесь как бы удобнее. Мое мнение личное. Вот. Так, сейчас давай мы сделаем. Ну, я так понимаю, там уже сделали даже водные пушки. Это для Санкранга. Да, ну, даже не только для санкранда, Вон там ребятки стоят, стреляют из этих водных пушек. Я хочу напомнить, сейчас низкий сезон, поэтому народу мало. Конечно. Не говори здесь То есть дело. мало кто в туалет ходит в бассейн. Так что, ребят, это тоже для вас информация полезная. Потому что любители такие есть, которые готовы по-маленькому сходить в туалет, прямо в бассейне. бассейн. Туалетов полно вокруг. Полно. Так что не будьте свиньей, делайте вид, ой, точнее, вид. Делайте... Естественную нужду В отведенном специальном месте То есть вот такие вот пушки стоят Сейчас мы попробуем Ну-ка, Эдуард, покажи нам Как она действует То есть, Ну, напор не такой прям большой Но так Для детишек поиграться То есть Новый год Отмечать здесь музыка. Так, ну пойдем Супруги, к ребенку своему В общем, это вот удобно Ну, в принципе, не то, что удобно Но могу сказать одно Минус большой, мало теневых зон То есть, если кто хочет в тенечке полежать Для вас это будет проблема Кто хочет пожариться Главное, не сжарьтесь Также, кто хочет пойти на море Море здесь рядышком Привет! Привет, привет! Ты стесняешься? Кирилл! Ну здорово! Иди сюда, здороваться будем! Кирилл! Здорово! Как у тебя дела? Нормально, вода теплая? Да. Нравится купаться? Ну давай, давай, купайся! В общем, ребятки, сейчас мы посидим и пойдем потом еще гуляем территории поснимаем. Да, пошел он купаться, сказал, мне нравится. Нравится? Так, ну что, Здоровыйся еще раз. привет. Как дела? Как отдых? Отлично. Как Жаль. Калан, кстати, вот расскажите. Никол, Вы поехали. Мы съездили, было немножко туманно-пасмурно, но не обгорели, не спутали. Все комфортно, ребенок. А я вот вчера не поехал, вчера, оказывается, солнечная погода была хорошая. Ребенок наплюхался, и хорошо. Кстати, приливы вот эти вот что... Волны такой. Комфортный... Я Никогда говорю, бегусь. в Патае как раз вот именно в районе Джамкина, когда такие отливы, приливы, вода прям мутная, черная становится. Нет, там... Уезжаешь на Калан на тот же то же самое время. Такого нету. Так. Вороми без проблем. Никакой тачки Так, всего. ну что, мы пойдем дальше погуляем. А, пойдем, покажешь нам тогда речку с варанами. Пойдемте, ребятишки. Так, ну что, девчонки, мальчишки, здесь у нас еще один бассейн на территории Амбассадора, который, в принципе, находится прямо на берегу залива. И кто не хочет купаться в том бассейне у нас, то есть может купаться здесь. Но опять же говорю, проблема единственная это вот с тиньком, потому что я не любитель жариться, для меня проще в тенечек, бутылочку пивка, пепельницу, пачку сигарет и лежать в тенечке, загорать потому что загар сложится даже в теньке и даже когда солнца нету поэтому аккуратно Высина у меня опять обгорела, побрился так что у, у кого проблемы с волосами покупайте себе кепки чтобы не быть чтобы не облазить, в общем, так могу сказать в общем, можно также здесь купаться. Вот еще детский бассейн, сразу же мелкий лягушатничек. А, то есть здесь даже два да. бассейна. Один для взрослых, как бы, где могут люди спокойно понырять. Ну, нырять я сомневаюсь, что здесь разрешено также. Есть детская зона, где детишки купаются под присмотром. И какие-то свои правила, да? То есть также надо карточку свою показывать. Да, чтобы получить полотенце а, в ресепшн. А если мне полотенца не надо, я могу зайти сюда? Свою... Просто так, да. Вот, вот мы сейчас пройдем как же. Ну, если нам сделать замечание, что мы одеты, как же, что вдруг не местный, мы покажем, как там ну, в общем, мы сейчас обхитрим. В общем, чтобы полотенце здесь получить, здесь также надо показать карточку, чтобы вам выдали полотенце чистое. Там еще какую-то роспись надо делать. В журнал, то есть, получили, это получается, сдали. номер пишешь здесь, да, свой? Сколько, полотенц, Сколько полотенцев? Получил, потом сдал. А, то есть расписаться обязательно. Депозит бат. А, так что внимательно. Кто берет да, полотенце, обязательно сделайте вторую роспись, чтобы вы сдали ее. Иначе а то отметочка на ресепшен, бат. Так, ну что, там у нас... Волейбольная футбольная площадка, по-моему. А, ну, вот, может быть, вот где Надя у стоит, вот в Кельчестве, Там варанов нету, да? Нету, говорит, нету. Хотя в сезон они здесь живут прямо. Ну, там... сейчас мы посмотрим. Но ну, опять же, натянута такая сетка, чтобы люди туда не падали. Здесь у нас территория для мини-футбола. Ты Сейчас посмотрим, ребятки, есть вараны Может быть, они и есть, просто где-то прячутся И себя не показывают Ну, естественно, без мусора Здесь не обходится Водичка такая, это речка вообще На самом деле, здесь река протекает Тайская, так она называется Хрен его знает Но в итоге, часть этой реки забетонирована То есть, вот она территория И вот где у нас Молодой человек идет Там, в принципе, также река протекает Растут деревья, эти пальмы так что часть забетонирована. Да, Реки... Николай, в одном из своих репортажев ты ее пешочком переходил. А, вот. Кстати. Это вот она это она есть. есть, да? Да, это она есть. Вот. Если вы посмотрите прошлые репортажи по вот именно от Амбассадора обзор пляжи, я эту речку выходил и ну, переходил. Я думал еще, что почему такая вода мутная. На самом деле она мутная просто из-за этой речки. Так, ну что, пойдем дальше. Вот еще один бассейн. Он сейчас не действует. Ага. Это релакс-бассейн, там выставляются лежаки и зонтики Там нельзя кричать детям То есть, там лежишь, то есть, детей туда пытаются. не пускают, можно так сказать ну, Ребят, покажу вот так вот издалека, чтобы туда не идти, не подходить Вот, маленький домик такой ну, это туалет, скорее всего, там переодевалка, да, душевалка И вот бассейн там То есть, можете порелаксировать Вот так вот у нас комплекс этот выглядит Так, ну вот у нас, там у нас с левой стороны не помню, как комплекс называется, но а, причал для катеров. Оушен-Марина. А Оушен-Марина, вот. Там сейчас идет строительство комплексов тоже тайцы. Там же война была, в принципе, можно так сказать. Война а местных жителей просто повыселяли. Ну, так, предоставили жилье это вот местных рыбаков, и местные жители недовольны такой ситуацией, потому что их, в принципе, выгнали с их насиженных мест, где они прожили всю жизнь, и там строят сейчас вот комплексы. Ну, вон, я могу сказать, там, конечно, не знаю, кто там будет покупать квартиры, и как там будет это дело обстоять вот именно с данной ситуацией. Ну что, вот у нас Надежда. Также можно на море выйти. Осторожно. Есть плакат. Сейчас, кстати, по поводу медуз. Что много. Есть. Да? да. Мы сейчас увидим. Надя, были нет сейчас на пляже? есть мылые. Сегодня очень много было выпрослено медуз. Очень прямо много. Нет, я не знаю. Слышно, не слышно. Георг говорит, что очень много медуз повыкидывало на пляж. Ну, то есть на берег. Так что сейчас еще идет сезон медуз. Ну, пляж... Амбассадора, в принципе, не маленький, ребят. Поэтому вот он там у нас начинается. И пошел до пирса. В общем, вот такая вот у нас длина пляжа. Ну, там уже можете отдыхать сами по себе. то есть Это уже не территория Амбассадора. Там, в принципе, можно сказать, дикий пляж идет. Так, что-то я устал уже вот говорить Когда здесь много народу сезон Некоторые туристы уходят чуть туда 200-300 метров, там на песочке уже поменьше народу Отдыхают там Вот Массажные салоны, ну как бы частные То есть мы недорогие, мы сегодня вот Уже который раз к ним уходим, В феврале были Мужчина Олео зовут, ну как, не знаю, реклама не реклама Но делает достойно Выправил мне все позвонки на место, поставил То есть если кому-то интересно смело идти делать достойно еще раз повторю зовут колео в общем ну, запоминайте о -Лео. кто хочет массаж от мужчины мужчины <с идите колео крепкие пальцы он прям управляет ну и наши его зовут а ну, девчонки девчонки ты понятно пойдешь к мужику так ну что сейчас мы еще что-нибудь поснимаем и наверное уже будем выдвигаться домой потому что говорю ветер сильный не знаю как микрофон а каждый раз снимаю при такой погоде и все переживаю а бывает включаю все нормально звук в общем вот ребятки поймал варана сейчас попробуем поднять да. Это... на снимайте камеру в общем Побери, камеру держи держи держал держи. начинать все просто камеру сейчас будем пытаться не а вот ну, нибудь помощь Да, может не получается и поднять. В общем держит он его за хвост, ждет, когда он устанет, О, он потихонечку тащит. Ну. Если он умудрился в такую дырку пролезть То есть варанчик у нас получается вот он. вот он, ребятки Ну, я не скажу, что он прям такой огромный Не знаю, камера передает, не передает Ну, тайц пытается его вытащить Потихонечку за хвост Вот варану не повезло Хвост не может сбросить Ребят, китаец поймал ворана. Сейчас мы ему поможем. Давай, цепляй. В общем, вот такой вот маленький воранчик. А вот ну, тайц боится тоже его убрать. Ага. То есть воран может укусить такой, прикусить его. Я тайцу помогаю. То есть, да, смотрите, видите. О. Маленький, так что аккуратно, ребятки. топ стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп все В общем, поймал варана Спасибо. Вот такого Давай, хвост ему, конечно Бедный хвост. Обратно плитку ставим на место так. То есть смотрите как он кусает Нет, уже не кусает В общем сейчас пойдет его выпустит Скорее всего в водоем Окей. Так что... Не надо их ловить самостоятельно, ребятки, потому что у них, ну, они не ядовитые, но слюна у них болезненная такая. Будет долго заживать. Именно укус. Есть, так, я раз ехал по джунглям, а не успел камеру включить. У меня вообще где-то метры полтора-два, наверное. Часть лесополосы с левой стороны гольф, а с правой стороны джунгли. И у меня прям с этой лесопосадки выскакивает. А я за рулем был, я не успел камеру включить Я думал, что включил Думал, вот это репортаж, вот это кадр А когда приехал домой, начал монтировать Так обидно было но мы все снял А вот именно варана не успел, но это маленький А там прям, говорит, метра полтора Вот с хвостом, начиная с мордой В общем, ребятки ну, Кто с детьми Аккуратно, пожалуйста Потому что еще раз говорю, вараны не ядовитые, но вкус у них болезненный. Чтобы не обращаться потом к врачу. Будьте аккуратны. Так, ну что, девчонки и мальчишки, будем прощаться с ребятами. Кирил, давай. Хорошего тебе перелета. Скажи всем пока. Ваши впечатления об ваш, ну, о вашем отдыхе. Ну, уже, конечно, вопрос глупый, потому что восьмой раз, да? Да ничего страшного, как бы я считаю, что удался. Да, нет, да удался. Да, то есть... Погода им повезло, и не сильно жарко. Да, нам и нравится обычно... вот такая, что все равно прилипает. Борь и мало покупались, медузы не дают, но это знак У -у -у. того, что меду... медузы в чистой воде все-таки Компенсировали мы это коллабор, поездка на Каван, все чудесно, все прекрасно. Кстати, на Калане и Медузы как? Не, не было вообще ни одной, даже близко, да. ни на берегу, нигде. А ничего. вы на каком пляже были на Калане? На Азиатском, да. на Большом. А, на Большом, да. Меже. Мы, мы были справа Ой, от его пирса. его название? Тям как-то он. Таваен. Таваен, да. Давай, да. да, да. Ну, мы были справа от пирса, там где маленькая кухточка. Ну, наверное... А, ну, да. когда приходит да. справа? Да, да, да. Ну, я еще просто не выложил этот репортаж. Высокий сезон, Там, кстати, бунгалы есть. Бунгалы там есть, да. да. да. Высокий сезон, наверное, там не сильно комфортно, потому что много китайцев. А так нормально было, все доступно, все хорошо. Там 7-11 действительно есть, мы сходили, прикупились, как бы нормально отдохнули. А вообще, то, что от отдыха за эти 12 дней хотели получить, мы получили. Так что ребята завтра завтракают и домой. В Сибирь. Сибирь. Плюс 10. Так что давайте пожелаем им хорошего перелета и мягкой посадки, как правильно говорят. Кому понравился репортаж, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну и делитесь в соцсетях. С вами был Лысый. Всем пока. Всем пока. пока. Надежда и... Эдуард. Эдуард. и Кирилл. Кирилл, давай, пока. Все. Всем пока, ребят. Откуда приехали? Новосибирска. А? Новосибирска. Новосибирска? А у вас тур или что? Тур. И сколько чего? Амбасатор. Ну амбассадор там у вас. А, так? Ну там. Будет. Ну, ориентирую женщины. Так, давайте знакомиться. Как звать? Миша. Миша. Боля. Ну или лысый просто. Альбина. Николай. Видели ваши видео? Спасибо. Смотрели большое. Перед так Чаще вам всего нравится? Смотрит. Да, мне нравится. Сам ну вот там. я сейчас был у ребят. По просто мне сейчас у ребят был, снимал тоже. Вот они здесь живут, завтра улетают. Так что да, через 3-4 выйдет видео. Смотрите. Хорошего отдыха вам. Спасибо. Вам. Новосибирск. Да, съемок. Спасибо.